Истерика в прессе и в парламенте, как выяснилось, была специально организована. Либералы, премьер-министр Мельбурн, министр иностранных дел Пальмерстон и губернатор Индии Окленд приняли решение любой ценой вернуть на афганский трон свою марионетку Шуджаха. Для обоснования неизбежности войны Пальмерстон обнародовал переписку с Бернсом о ситуации в Афганистане, так называемую «синюю книгу». В «Синей книге» Пальмерстон пошел на прямой подлог депеш который как раз утверждал, что Дост Мухаммед может быть лояльным и преданным союзником Британии. Собственно, подтасовку и фальсификацию документов позднее раскрыла парламентская комиссия, созданная оппозицией. Определенно по этому вопросу высказался некто Карл Маркс, специально изучавший проблему. Вторжение в Афганистан Пальмерстон оправдывал тем, что сэр Бернс советовал вторжение как средство, пригодное для расстройства русских интриг в Средней Азии. Но, как оказывается, сэр Бернс действовал как раз наоборот, и поэтому все его обращения в пользу Дост Мухаммеда были уничтожены Пальмерстоном в синей книге. Причем переписка, по средством искажения и подделок, получила смысл, совершенно противоположный первоначальному. Карл Маркс, 1858. Что-то это очень напоминает. Припоминаете американо-британские скандалы по поводу доказательств наличия оружия массового уничтожения в Ираке? И про связи Саддама с, с Аль-Каидой? И как госсекретарь США Колин Пауэлл убедительно размахивал на Генеральной Ассамблее он пробиркой с белым веществом. Здесь помещается чайная ложка спор сибирской язвы. Ее было достаточно, чтобы блокировать осенью 2001 года работу всего Сената США. У Ирака есть десятки, десятки, десятки тысяч таких чайных ложечек этих спор. Англичане не раз испытывали искушение вторнуться в Афганистан в надежде, что им удастся создать здесь государство-сателлит, дружественно настроенное по отношению к Британии. Они думали добиться политического соглашения, которое обеспечило бы стабильность на северо-западной границе Индии. Российская империя стремилась усилить свое влияние в Герате, а британцы любой ценой старались этому помешать. В 1837 году персидский шах, заручившись российской поддержкой, направляемый российским посланником генералом Симоничем, осадил афганский Герат, важный стратегический пункт, через который пролегали караванные пути из Индии в Прикаспийские области Иран. Совершенно случайно в Герате оказался офицер из политической службы Остинской кампании Элдрид Поттинджер, который принял самое непосредственное участие в организации обороны Герата. В конце концов, все пришло к тому, что Поттинджер с одной стороны и Симонич с другой непосредственно руководили боевыми действиями. После поражения персов и отступления Шаха Пальмерстон заявил «Мы загнали Россию в угол». Российский МИД, как это часто бывало в Большой Игре, сделал вид, что Симонич грубо превысил полномочий. Для свержения Дост-Мухаммеда англичане первоначально предполагали использовать армию сикхов, так же, как русские использовали персов в Гератии. Однако правитель Кашмира Ранджит Сикх гораздо лучше англичан на тот момент знал, что такое афганцы и Афганистан. Максимум, чего от него удалось добиться, это согласие пропустить британские войска в Афганистан. В Тори, консервативная оппозиция, после того, как выяснилось, что персы, то есть на самом деле русские, потерпели неудачу в Герате, выступили против афганской экспедиции. Веллингтон даже философски заметил, что там, где кончаются военные успехи, начинаются политические трудности. Однако вмешалась общественность, охваченная антироссийской истерией. В «Таймс» писали.